Классную аппетитную закуску хочу предложить вам на заметку, хрустящая ароматная корочка и нежные цукки и не внутри, это вкусно, просто и полезно. Обязательно советую попробовать повторить рецепт дама. Научу вас, как приготовить цукки и не в панировке, запеченные в духовке, никакого лишнего масла и жира, так что закуску можно смело предлагать даже детям, чтобы панировка была еще вкуснее. Добавляйте ароматные специи и тертый сыр, подавать к столу такие цубки не можно с томатным или чесночным соусом, например. Список ингредиентов в конце видео. 1. Духовку разогрейте до 230 градусов, яйцо в небольшой мисочке взбейте вилкой, и не вымойте, обсушите, нарежьте полукольцами тонкими, окуните каждый кусочек в яйцо. 2. После переложите в мисочку со смесью мелки, сухарей, сыра, измельченного чеснока, соли и специй. Обваляйте в панировке со всех сторон. 3. Противень застелите фольгой и смажьте небольшим количеством масла. Удобно использовать спрей. Выложите цукки и не сбрызните сверху чуточкой масла и отправьте в духовку. 4. Запекайте 8-10 минут, после аккуратно переверните и еще пару минут подрумяньте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. И не 1 штука, панировочные сухари, половина стакана, мюка, четверть стакана, тертый сыр, половина стакана, идеально, пармезан, чеснок. 2 зубчика, яйцо одна штука, растительное масло 1 чайная ложка, соль и специи, по вкусу итальянские травы, паприка, зелень, количество порций 4-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите на канал снова, котятки.